Итак, здравствуйте, ребята, меня зовут Фишерман Хунтер, я как всегда с вами, я сегодня на рыбалке. Сегодня я вышел э, в открытую речку, в открытую, на катере. Катер мы взяли на прокат. Я не знаю, каким образом, но я как-то вот в эти кусты заехал, ребята. Ну, у меня вот штурман меня завез, как-то я не знаю, моя... Моя не знает, как она рулила, но мы как-то заехали. Кусты, ребята... Путь, saiu, видите? Дорога. И что сейчас будете делать? Уезжать! Уезжать после. После. После, да? Да. А сейчас мы будем смотреть блесна. Ч-то нихуя, ребята, не ловятся. Мы такие блсные. Часа два, наверное, накидаем. Нихуя. Щука не хочет. Чебак прыгает, оконь прыгает. Только не хочет, нихуя. Ну тут затоплено все было. Сверху видишь, какая-то чайка. Mm -hmm. Нихуя не хочет. Клювать не хочет, да? Нету рыбы, в ларкарке Ну туда покажи, там почти уже эфтыш За теми тайниками большими эфтыш должен быть, уже Карка, блядь, безрыбничка. А в тех кустах опять что-то булькает. надо снимать. А что? Ну, потому что это вертикально, она снимается. Что... Вот так. Еще, конечно. Перевернула, не ворчи. Да. Надо же детям показать, а, что я плыву на лодке. Да. На Кирилл, обращение к тебе. Если бы ты мне сейчас с Вероникой пирог не состряпал рыбный, мы же рыбу должны были поймать. Выбирай угол. <смys> <смys> <смys>, <смys> там дом чей-то везет? На холё... На речь, на лодке По речке ар Вон, смотри, сейчас... Что-то не достроили, что ли? Neş hurting voğruð gut verben.